Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Братва не оценила шутку, люди воров в законе шакры молодого пустились в охоту за стукачами. Очередной срок Калашова могли спровоцировать со стороны. Предпосылкой для этого может служить ситуация, связанная с изменением политических сил России, по данным ИА «Регнум», Путин уволил порядка 30 сотрудников правоохранительных органов. Это, возможно, повлекло за собой борьбу за сферы влияния между силовыми структурами. По одной из версий, навел на след шакры его приемник Бадри Кутаиский. Причиной такого поведения со стороны Бадри могла стать идеология. Бадри вор старой формации, никогда не шедший с правоохранительными органами на компромисс, узнала о возможной тесной связи Шакра со спецслужбами, о которой уже слагают легенды. Якобы Калашов работал на две стороны. Катализатором для действий стал тот факт, что при аресте Шакра отказался от своего титула, данный факт быстро распространился в СМИ. Такой поступок мог разжечь огонь лютой ненависти, в сердце бодри и позволил выбить важного игрока из криминального мира. Предполагается, что информацию о шакре слили через посредников силовикам. Тем самым, Бодри Кутаиский еще больше укрепил свои позиции на месте, ранее принадлежавшему шакре. Как заявили в сети, прознав об этом, шакра молодой, пустил на охоту за стукачами своих людей, для начала создав невыносимые условия пребывания в колонии кутаискому, о чем вскользь упоминала лента, братва, как говорится, не оценила шутку. Вполне возможно, что Шакра мог пообщаться с полицейскими на тему документов своего бывшего друга и поделиться с ними некоторыми деталями. Тем более, что требовалось от него совсем немного выдать один секрет своего старого друга, чтобы навсегда избавиться от своего врага. Вниманию зрителей канала. Данное видео создано в образовательных, новостных, документальных, научных и художественных целях. Автор не хочет кого-либо оскорбить или нанести вред чьему-либо достоинству или репутации. Все совпадения с реальными местами, личностями и фактами случайны. Желаем приятного просмотра.